Команда КВН, это приказ, 57-я гимназия. Добрый вечер, с вами команда КВН, это «Приказ». Дорогие друзья, мы стали замечать то, что в последнее время в России открывается все больше новостных порталов, и наша команда решила не отставать от этой тенденции. Наш родной язык сократили, его подвольно учить мы решили, а подальше от школ и библиотек на курсы татарского в мечетях записались более 500 человек. Месси в футболе номер один Каждая девушка хочет быть с ним Плохого не думал никто про звезду Пока Месси не рассказала об отношениях с Роналду В челнах смелые люди живут Так все говорят и даже поют Нас не пугает нижнекам частотами нечистотами Челнинцы напуганы прилетающим над городом самолетами Не нарушать. Полиция может вас задержать. Здесь все серьезно, поймете все сами. В Южно-Сахалинске полицейские пытались остановить угонщика снежками. Свобода слова у нас процветает. каждое мнение свое выражает. В России у нас 21 век. Количество задержанных на акциях Навального достигло 340 человек. У нас тоже очень много имен. Саша, Валера и даже Семен на Западе тоже любят наших людей. В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей. Можно делать уроки сейчас. Зайдешь в интернет и залипнешь на час. Отключу я Wi-Fi, телефон отложи. В марте начнут тестировать сеть 5G. Целый сезон мы отыграли, много всего мы со сцены сказали. Мы цель простую хотим донести. Пусть в вашей жизни звучат только хорошие новости. С вами команда КВН, это приказ. Спасибо.